логичный вопрос, скажете вы, показывает он нам эти каналы, рейки а где же известные голландские шлюзы? Шлюз номер один Голландии выводит вас напрямую в Маас и далее в Северное море. Морская держава некогда сегодня в принципе тоже, им ничего больше не остается Вот достаточно оживленное судоходство, на Волге вы такого не встретите вот такой замечательный и прелестный парк, который называется Маас, то есть который расположился на берегу Мааса, непосредственной близости от Роттердама и э, Роттердамского порта. По парку значит различные э, различные моряцкие, точнее атрибутика кораблей представлено, там всякие рупоры, какие-то судовые части. Ну, то есть, как бы парк оснащен и дает всем понять, что вы как бы находитесь в портовом горо городе Роттердам. Смотрите, какие милые, прекрасные газончики, и чтобы их не вытаптывали, э -э голландские чиновники вот так вот борются с э -э всякими Нарушители в своем привычном голландском русле, таком юморном и вот здесь написано э, почему выбирать э, как бы тропку по лужайке или же все-таки улицу потому что я осел потому что я не думаю о прекрасном и так далее в общем в типичном таком э, обратном юморе назовем это так мизерная часть порта роттердамского который стоит по статистике на по грузообороту на втором месте в европе соответственно через 30 километров будет уже северное море выход вот. Ну, а тут на горизонте, как я уже сказал, панорама Роттердама вот. и здесь одна из частей порта. Панорама очень гармонично выглядит, Роттердам практически был стерт, полностью был стерт с лица земли, центр исторический, поэтому такой новодел. Но новодел гармонично выглядит, то есть нет вот этого сплошника застроенного, а, то есть здания, в принципе, высотные одной высоты, но они очень рассредоточены и не создают какой-то сплошной стены, которая выглядела бы негармонично.